Единогласно. Благодарю вас, коллеги. И переходим к первому вопросу. Я при... прошу вас, да, включить нам Санкт-Петербург поскольку Виктор Александрович Миненко будет, да, начинать, скажем, сначала его доклад будет. У нас присутствует в зале Александр Владимирович Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Мария Васильевна Чебыкина, Квасов Иван Дмитриевич, Культиасова Галина Михайловна, все представители общественной организации наблюдателей, наблюдателей Санкт-Петербурга. И также Брод, Брод, Александр Сергеевич, да, да, да, и, ну, я полагаю, что и Александр Владимирович, и э, Александр Семенович, извините, Александр Семенович говорилось, да, и представители от наблюдателя Петербурга, у них у всех будет возможность выступить. Благодарю вас. И, Виктор Александрович, добрый день, и мы вас слушаем. Ваш доклад. А, добрый день, а, благодарю вас. А, добрый день, уважаемая Алла Добрый день, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, коллеги. В постановлениях Центральной избирательной комиссии России нашей комиссии даны поручения, ход исполнения которых отражен в том числе в решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии 10 декабря текущего года. Оно подготовлено по результатам совместной работы с участием уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и общественной организации наблюдателей Петербурга, встречи с ними, а также с представителями Общественной палаты Санкт-Петербурга, Ассоциацией юристов России, Ассоциации гражданский контроль, экспертами, другими наблюдательными организациями и представителями муниципального сообщества. Тщательная работа с предоставленными в наше распоряжение материалами позволили сосредоточиться как на решении персональных кадровых вопросов, так и оценить типичные недостатки в работе избирательных комиссий. Мы детально работаем с представленной информацией в сопоставлении с судебной практикой. Хотел бы привлечь ваше внимание, что информация о наличии проблем в работе 13% УИК в абсолютных цифрах – это 248 участковых избирательных комиссий – является фактом требующим особого внимания. В этой связи хотелось бы поблагодарить уполномоченного по правам человека и наблюдателей Санкт-Петербурга за стремление к выявлению недостатков в работе избирательных комиссий. Мы видим ошибки системы и поступательно двигаемся по пути их исправления. С учетом позиции ЦИК России мы рекомендовали территориальным избирательным комиссиям рассмотреть вопрос о прекращении полномочий председателей участковых комиссий в случае выявления нарушений в их работе. 98 УИК из 248 в настоящее время проходят различные стадии рассмотрения дел в судах. Решение о судьбе их председателей будет принято после вступления решений судебных органов в законную силу. При наличии установленных фактов нарушений руководители УИК будут освобождены от должности. По 104 участковым избирательным комиссиям, не нерассматриваемых в судах, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия работают с представленной информацией и принимают решения уже сейчас. Всего на 25 декабря текущего года на основании решений в целом своих должностей лишились 63 председателя участковых избирательных комиссий. По оставшимся решения будут приняты последовательно, Такую работу мы планируем завершить в срок февраль-март 2020 года. Просим Центральную избирательную комиссию России нас поддержать в этих мероприятиях. Проанализировав работу территориальных избирательных комиссий, которые осуществляли полномочия ИКМО на выборах депутатов муниципальных советов, на сегодня Санкт-Петербургская избирательная комиссия усматривает недостатки в работе ТИК-11, 22, 23 и 29. При этом решения, принимаемые в настоящее время, не ограничиваются исключительно персональным. Во исполнении решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 октября текущего года мы обратились в суд с административными исками заявлений о расформировании избирательных комиссий муниципальных образований сергиевско Семеновский, Коломяги и Екатеринговский в связи с неисполнением этих, этими комиссиями наших решений. Принятых, пожалуй, Санкт-Петербургским городским судом в полном объеме удовлетворены административные исковые требования о расформировании трех ИКМО Сергеевская, Семеновская, Коломяги. По ИКМО Емкатеринговский на основании решения муниципального совета полномочия нашим решением вчера возложены на территориальную избирательную комиссию. При этом рассмотрение искового заявления в суде продолжается. Однако в целом, Нельзя назвать удовлетворительной ситуацию, когда организующие выборы, а значит несущие всю полноту ответственности комиссии, является ИКМО, которая пытается работать в отрыве от всей избирательной системы города. Для решения этой проблемы, с учетом рекомендаций ЦИК России 29 ноября текущего года, я лично направил в адрес глав внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга обращение – а о возложении полномочий мо на ТИК. Эти, эта инициатива поддержана губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым. Такая работа пошла. Я уже докладывал, что вчера полномочия КМО и Китеринговские были возложены на ТИК. На этом же заседании Горсберкома полномочия КМО Остров Декабристов также возложены на территориальную избирательную комиссию. И такую работу мы будем системно продолжать. Говоря об ограничениях, возможных на законодательном уровне в отношении КМО, Санкт-Петербургская избирательная комиссия готова совместно с ЦИК России работать над подготовкой поправок действующего законодательства по выстраиванию единой вертикали избирательных комиссий. Уважаемая Л.А. Самна, уважаемые коллеги, прошедшая избирательная кампания по выборам муниципальных депутатов стала беспрецедентной. В поступило свыше 7 тысяч обращений граждан. На заседаниях нашей комиссии принято более 800 решений по жалобам. Отменено 532 решения ИКМО об отказе в регистрации кандидатов. Это несомненно свидетельствует как об активности участников избирательного процесса, так и о наличии системных проблем в работе избирательных комиссий и, конечно же, ошибок. Вопрос, рассматриваемый сегодня в рамках заседания ЦИК России, имеет для нас ключевое содержание. Санкт-Петербургская избирательная комиссия поступательно организует исполнение данных ЦИК России поручений, в том числе направленных на реформирование системы избирательных комиссий. Несмотря на существующие недостатки городской избирательной системы, и мы их признаем, Санкт-Петербургская избирательная комиссия внимательно реагирует на указания Центральной избирательной комиссии России на запросы общества и готова к работе над существующими проблемами, в том числе во взаимодействии с политическими партиями и общественными объединениями. Мы работаем и будем продолжать работать над выявлением проблем, учимся на своих ошибках и двигаемся в направлении их исправления. Положение дел... И сама общественно-политическая жизнь требует от нас реформирования, полной модернизации городской избирательной системы. Мы хотим ее видеть динамичной, восприимчивой к запросам общества, реагирующей на все вызовы и запросы, когда все участники избирательного процесса в равных стартовых условиях от момента выдвижения и регистрации до подведения итогов выборов. Поэтому вопрос, рассматриваем сегодня в рамках заседания Центральной избирательной комиссии, имеет для нас ключевое содержание. Мы в начале пути и благодарны Центральной избирательной комиссии России за то, что на своем заседании 18 декабря текущего года было согласовано увеличение территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге с 30 до 64. В установленное постановлением Центральной избирательной комиссии России сроки будет согласована дорожная карта, Соответствующих мероприятий о ходе реализации дорожной карты Центральная избирательная комиссия России будет оперативно информироваться. Просим вас, Элла Александра, и всех членов Центральной избирательной комиссии России поддержать нас на этом пути. В таком конструктивном взаимодействии нам удастся переломить негативную тенденцию, ранее сложившуюся в городском избирательном процессе. В разрешении хотел бы сказать, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия готова к такой работе. Уважаемая Александра, коллеги, доклад по Санкт-Петербургу закончил. Благодарю за внимание. Петрович, спасибо. Коллеги, прежде чем... Будут другие выступающие, сейчас представить всю информацию. Я хотела бы на один аспект обратить внимание. Понятно, что мы вот уже три, в третье заседание проводим по Санкт-Петербургу. Это осознанная, совершенно у нас принятая стратегия, потому что там системные проблемы, одним махом их не решить, поэтому тут требуется тщательный, ежедневный, системный контроль мы от своего не отступим и действительно будем предпринимать все э, возможные меры, которые в рамках нашей компетенции, в рамках нашей полномочий находятся. Но есть очень важный аспект, который даже, ну скажем, пока он не будет решен, наша работа не даст того эффекта, который требуется. Это то, что касается неотвратимости наказания. Вот в свое время мы э, в свое время, в ходе на разных этапах кампании избирательной в Санкт-Петербурге, мы направили в правоохранительные органы 69 обращений, 11 МВД России, 43 органы прокуратуры и 15 следственные органы Следственного комитета. Но, к сожалению, я уже не раз об этом говорила, правоохранительные органы города Санкт-Петербурга, я бы так сказала, часто или пассивно, или неоперативно реагировали на наши обращения, если бы своевременно был бы схвачен за руку хоть один браток, который перекрывал, перекрывали своими большими телами возможность кандидатам сдать документы. Если бы хоть кто-то был вовремя привлечен по линии правоохранительных органов, правоадминистративные или иной ответственности, я уверена, что другие бы, по крайней мере, большинство, остереглись бы, так скажем, нагло действовать. Ну, скажем, у нас вызывало огромное возмущение то, что когда уже даже было решение судов, которые не исполнялись, когда приставы приходили с судебным решением, и председатели комиссии их просто отправляли. То есть это беспрецедентный случай. уверенно, что если бы правоохранительные органы города действовали более а, оперативно и жестко, а, ситуация была бы менее драматична, чем она сложилась. Вот именно поэтому мне пришлось обращаться к президенту за помощью и а, по, скажем, по тем материалам, которые мной были представлены. Президентам было дано поручение Генеральной прокуратуре тщательно проверить всю нашу информацию. Вот у нас есть промежуточные, скажем, ответы, есть материалы, что делается. Хочу сказать, что за результатами проведения процессуальных проверок в Генеральной прокуратуре установлен контроль. Частично, вот сейчас уже могу сказать, что именно в результате этого прокуратуры города Санкт-Петербурга выявлены отдельные факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, ненадлежащего исполнения сотрудниками органов внутренних дел, возложенных на них обязанностей в ходе проверок по заявлениям и обращениям граждан, в том числе поступивших из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании. По названным фактам прокуратуры города Санкт-Петербурга 25 октября Городское управление МВД внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной или иной ответственности виновных должностных лиц, включая их руководителей, не обеспечивших должного ведомства на контроле. Но я только вот так малую часть вам представила. На самом деле, слава богу, работа идет. И мы тоже держим это под контролем. Потому что еще раз хочу сказать: без важнейшего аспекта неотвратимости на за правонарушения на выборах очень сложно оздоравливать всю систему как внутри системы так и извините вовне избавляясь от внешних сигналов которые искажают искажают и дискредитируют работу избирательной системы Коллеги, я хотел Николай Иванович, вы сейчас будете выступать или предоставить слово сначала нашему? Да, давайте мы тогда предоставим слово, коллеги, не возражайте, нашим гостям. Да, и начнем с Александра Владимировича Шишлова, полномоченного по правам человека в городе Санкт-Петербург. Пожалуйста. Добрый день. Спасибо, Элла -э, Александровна, уважаемые коллеги, за приглашение. Э, я думаю, что это... Очень важно сегодняшнее наше рассмотрение. Я, прежде всего, хочу сказать, что я полностью поддерживаю то, что Элла Александровна сейчас сказала по поводу безнаказанности. И у нас тоже есть соответствующая информация о пассивной реакции правоохранительных органов. Предварительную информацию я Элександру передал. Когда у нас будет более полная информация, мы тоже ее передадим в Центральную избирательную комиссию. Но сегодня мы обсуждаем вопрос, связанный с работой Петербурга. Петербургской избирательной комиссии. Коллеги Петербургские, добрый день из Москвы. И я должен сказать, что вот это решение Петербургской избирательной комиссии от 10 декабря, о котором Виктор Александрович рассказывал, оно в каком-то смысле уникально. Вот я вам сейчас объясню, в каком. В Петербургском законодательном собрании есть 6 фракций, 6 политических партий представлены. И, соответственно, в Санкт-Петербургской избирательной комиссии имеется шесть членов избирательной комиссии, назначенных этими политическими партиями. Так вот, за это решение. Санкт-Петербургской избирательной комиссии результаты голосования были такими, что пять из шести представителей политических партий это решение не поддержало. Это значит, что в Санкт-Петербургской избирательной комиссии какие-то особые подходы к коллегиальному обсуждению, к коллегиальному рассмотрению проблем, которые имеются, и из этого надо делать выводы и менять эти подходы. Потому что если говорить о том, как исполнялось постановление Центральной избирательной комиссии от 30 октября, я напомню, что там было поручение Санкт-Петербургской избирательной комиссии работать совместно с мной, с моими сотрудниками, с представителями наблюдателей Петербурга, так вот в этой части решение Центральной избирательной комиссии не принято, совместная работа, к сожалению, не была организована. И поскольку она не была организована, то мы продолжали анализировать те... Ситуации, которые нам были известны из обращений граждан ко мне, из мониторинга информации, которая в Санкт-Петербурге имеется, мы направляли соответствующие запросы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. К сожалению, та информация, которая нам была нужна, предоставлялась не полностью. Ну, например, мы не получили полной информации о составах избирательных комиссий, которые действуют в Санкт-Петербурге, в том числе, кем работали эти люди назначения, кто, кто предлагал, кто был субъектом их выдвижения, и это не позволяло провести полный анализ работы по м, кадровой политике. А без э, изменения кадровой политики в реформировании избирательных комиссий трудно рассчитывать на то, что ситуация изменится, и э, таких нарушений, которые мы видели, больше не будет». В решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии утверждается, что информация, которая была представлена наблюдателями и мной, носит предположительный характер. Является... Так вот, такая, такая оценка, она является односторонней. С нами никто не обсуждал, какие именно избирательные участки имеются в виду. В решении избирательной комиссии непонятно, какие конкретно ТИК должны заниматься вопросом о прекращении полномочий председателя УИК, не приведены на имена. Наименование этих уик не свершены, именно нарушения законодательства, поэтому э, трудно говорить, что вот это решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии содержит оценки фактов грубых нарушений законодательства со стороны избирательных комиссий, о которых мы информировали и городскую избирательную комиссию, и центральную избирательную комиссию. Ну, к примеру, Санкт-Петербургская избирательная комиссия оставила без внимания факты использования рядом ИКМО незаконной схемы, заключающейся в принятии решения об отказе в регистрации кандидатов депутаты с их последующей самостоятельной отменой и принятием нового решения. Такая схема была рассчитана на, решение, на дальнейшую отмену решения о регистрации кандидатов судом в связи с их принятием в незаконном порядке. Петербургская избирательная комиссия не приняла мер для привлечения к ответственности ряда ИКМО, например, Владимирский округ, Коломяги, озеро Долгое, Ржевка, Чкаловская, Черная речка, которые допускали неоднократные отказы в регистрации кандидатов по основаниям, которые в отношении этих же кандидатов уже признавались незаконными и Санкт-Петербургской избирательной комиссией, и судом. И такие действия избирательных комиссий давали прямые основания для того, чтобы городская избирательная комиссия принимала меры для расформирования их в судебном порядке. Однако этого сделано не было. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не дала оценку вопиющим фактам неоповещения или не оповещения кандидатов о решениях, которыми ИКМО. Отказывали в регистрации и некоторые кандидаты просто лишились, физически лишились возможности восстановить свое пассивное избирательное право. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проигнорировала грубейший факт неисполнения ИКМО «Черная речка», обращенного к немедленному исполнению решения Приморского районного суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов. По фактам грубых нарушений избирательного законодательства в адрес Петербургской избирательной комиссии было вынесено судами по крайней мере пять, это я только знаю о пяти частных определениях, однако ни одно из этих частных определений на заседании комиссии не рассматривалось и в открытом доступе никакой информации о сделанных выводах получить не удается. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не выяснила причина аномально высокого уровня голосования вне помещений для голосования на ряде избирательных участков в нескольких районах Санкт-Петербурга, не проведен анализ повторного, причин повторного установления итогов голосования в нескольких десятках участковых избирательных комиссий, в результате которого Десятки кандидатов, входивших в число победителей по результатам первоначального подсчета, лишились депутатских мандатов, и их получили другие кандидаты. Но, я думаю, нетрудно догадаться, какие партии оказались бенефициарами, а какие пострадали в результате этого пересчета. Особая ситуация была в 22-м округе в муниципальном образовании «Остров декабристов», где итоги были первоначально установлены «Каибами». После повторного ручного передсчета на семи избирательных участках количество голосов, полученных одним из кандидатов, неожиданно увеличилось на 948, другим на 622. И из подступивших жалоб кандидатов, у которых отобрали победу, более того, следовало, что решение о подведении итогов голосования было принято нелегитимным составом избирательной комиссии, не большинством голосов. Конечно, эти факты, ввиду их экстраординарности, нуждались в реакции Санкт-Петербургской комиссии, но они остались без рассмотрения, публичного, по крайней мере. И кончилось это тем, что 20 декабря Васильостровский районный суд признал безосновательным решение о повторном подсчете голосов. Без надлежащего внимания Петербургской избирательной комиссии оставлены факты нарушений прав наблюдателей и членов избирательных комиссий, и особое беспокойство здесь вызывает применение насилия, которое было в день голосования. Кстати, Санкт-Петербургская избирательная комиссия неоднократно говорила, что избирательные комиссии, в том числе УИКи, не могут влиять на то, что происходит в день голосования в части вот, физического насилия, потому что это компетенция правоохранительных органов. Однако я хочу напомнить, что в соответствии с 64-й статьей закона об основных гарантиях председателей УИКов, Обязаны следить за порядком и принимать меры для восстановления порядка. В том числе, если они видят, что сотрудники по радиции, которые находятся на участке, не реагируют, они должны обращаться в руководство территориальных органов внутренних дел, к дежурным прокурорам. В общем, вывод, который можно сделать, к сожалению, неутешителен. Санкт-Петербургская избирательная комиссия, несмотря на стремление Виктора Александровича к оздоровлению избирательной системы, пока не настроена на выявление нарушений и поиск эффективных мер для их пресечения. И как панацея сейчас рассматривается предложение о возложении полномочий ИКМО на тики и увеличение количества тиков. Это серьезная идея, но... Надо не забывать, что у нас ряд тиков уже исполняли полномочия ИКМО, и там также отмечались нарушения, поэтому это не может быть панацеей. Ну и, конечно, самое главное, это кадровый состав. Недопустимо включать в состав комиссий людей, которые уже увлечены в нарушениях. Вот я вам могу один красноречивый пример привести. Когда люди включаются, уже запятанные, когда люди включаются, имеющие тесные связи с администрациями и с удовольствием применяющие административный ресурс, вот у нас есть ТИК-29, Виктор Александрович о нем уже сегодня упоминал, вот в составе ТИК-29 из 14 членов тик Пятеро работают в администрации района, один в администрации муниципального образования, один в администрации города и еще один помощником депутата законодательного собрания, чей округ находится на этой территории. А председателем уже в ходе нынешней кампании, уже нынешней избирательной комиссии, совсем недавно, если я не ошибаюсь, в сентябре или в августе, был назначен человек, который уже отметился в предыдущих избирательных кампаниях, который до назначения непосредственно работал в администрации и вот э, на заседании э, городской избирательной комиссии 28 ноября он э, отметился тем, что не утруждая себя никакими доказательствами, сказал, что участники избирательного процесса пишут все жалобы за деньги. Вот такие люди сейчас назначаются в избирательной комиссии. И Конечно, петербургская избирательная система нуждается в оздоровлении, в реформировании, в увеличении количества тиков, это правильная идея, но само по себе увеличение количества тиков и передача полномочий ИКМО, упражнение ИКМО, проблемы, связанные с недоверием граждан к выборам, не решит. Без удаления из избирательной системы нарушителей избирательных прав без разрыва существующих тесных связей избирательных комиссий с администрациями районов и муниципальных образований ситуацию в Санкт-Петербурге не исправить. И Поэтому я прошу Центральную избирательную комиссию продолжить совместный анализ нарушений избирательных прав. Возможно, сформировать рабочую группу совместную с обязательным участием представителей Центральной избирательной комиссии и взять на, на особый контроль э, ситуацию с формированием территориальных избирательных комиссий. Потому что э, вот сейчас будет очень ответственный этап. У нас более трех десятков территориальных избирательных комиссий будет сформировано, и какие люди туда попадут, от этого зависит, что, что будет происходить дальше. Ну, суммируя, по моему мнению, можно сказать, что постановление Центральной избирательной комиссии 30 октября, не выполнено, и работа предстоит продолжить. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Владимирович. Да, трудно с вами согласиться с тем, что я уже раньше говорила о том, что нам не нужны просто механическая замена ЭКМО на ТИКЕ, не нужны нам Тики-оборотни, в которые плавно или резко перетекут все те нарушители, которые были в ЭКМО. Это действительно кадровая составляющая важнейшая. И Центральная избирательная комиссия намерена очень вплотную содействовать и помогать этой работе городской комиссии. С Вашим участием спасибо. Я, кто будет выступать от наблюдателя Петербурга, пожалуйста? пожалуйста, Я, почему, я хочу объяснить, почему мы пригласили Александра Владимировича как уполномоченного и наблюдателя Петербурга. Потому что именно они официально направили нам серьезные жалобы, материалы, предметные материалы, занимались предметной этой ситуацией. Вот, естественно, поэтому они и приглашены, поскольку мы с ними работали, взаимодействовали, собираемся взаимодействовать дальше. Пожалуйста. Общественная организация Наблюдателей Петербурга благодарит Центральную избирательную комиссию за внимание и возможность высказаться. Почему мы здесь? 8 и 9 сентября на выборах в Санкт-Петербурге были зафиксированы многочисленные нарушения не только буквы, но и духа закона. Главная особенность этих выборов – обыденное и открытое пренебрежение всеми нормами закона, и начиная с регистрации кандидатов и заканчивая подведением итогов голосования. Назовем несколько цифр. Две, я не буду чистить. Только в небольшом Петроградском районе мы вместе с Голосом выявили 295 карусельщиков, действующих во всех муниципалитетах небольшого этого района. И вторая цифра. На 132 участках исход выборов решался при надомном голосовании. И это в основном был Московский и Фрунзенский район. Ну, еще несколько фактов. Сложно назвать количество ВИКов, где нарушалась процедура подсчета. Это было практически повсеместно. А возобновилась практика массового удаления членов комиссии из комиссии. На многих участках появились фейковые наблюдатели и фейк, а до этого фейковые кандидаты, которые мешали регистрации, а во время выборов они, их главная функция состояла в том, чтобы мешать независимым членам комиссии наблюдать за выборами. Приведу немножко подробнее, остановлюсь всего на одном участке, это участок номер 1538. На этом участке привезли просто другие бюллетени по муниципальным выборам, там были, привезли 161 округ вместо 159 Из-за этого голосование по муниципальным выборам было прекращено, результаты были не подведены, и э, люди решили своего активного избирательного права, и этот эпизод остался без правовой оценки Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Всю эту информацию мы вносим в реестр нарушений. Центральная избирательная комиссия не оставила эти факты без внимания. 30 октября ЦИК приняла постановление, которым обязала Санкт-Петербургскую избирательную комиссию совместно с Уполномоченным по правам человека и наблюдателями Петербурга установить факты нарушения закона. Скажем прямо, Санкт-Петербургская комиссия саботировала это решение. Никакой совместной работы по выявлению нарушений проведено не было. Наблюдатели Петербурга были вынуждены самостоятельно подготовить доклад о нарушениях и направить его в Центральную избирательную комиссию. Что же сделала Санкт-Петербургская комиссия? Решением от 10 декабря было рекомендовано прекратить полномочия каких-то 104 людей. Их список до сих пор не опубликован. При этом прекращение полномочий происходит по собственному желанию, а не в связи с какими-то решениями. И, соответственно, эти люди могут перейти потом работать в другую избирательную комиссию, потому что они, никакой правовой оценки их деятельности на прежнем месте работы дано не было. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не дала публичной правовой оценки никаким нарушениям избирательного законодательства. Ну и можно предположить, что такая практика нарушения законодательства будет сохраняться и впредь. Несколько мыслей по поводу того, что привело к такому положению дел. Мастовые нарушения на прошедших выборах ⁇ следствие многолетней деятельности всей избирательной системы Санкт-Петербурга. Участковые избирательные комиссии традиционно формируются или по семейному принципу, или по принципу совместной работы. Ну, например, в Петроградском районе практически в каждом участковой комиссии есть два или три однофамильца. Председатели УИК традиционно зависимы от местных администраций. Традиционно опять-таки не проводится обучение не только резервы, но и действующих членов УИК, ИКМО и даже ТИКов. Ключевые решения по организации голосования и контролем за соблюдением прав граждан отдаются на откуп ТИКом и КМО, и не контролируется Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вместо реального контроля проводятся бесконечные совещания. Санкт-Петербургская комиссия никак не контролирует использование технологического оборудования. Ну, например, Сейфы, как правило, находятся вне помещений для голосования. Сейфы. Такой железный ящик. Хорошо. Оборудование для изготовления итоговых протоколов зачастую находится вне поля обзора видеокамер. Санкт-Петербургская комиссия не контролирует основания для отмены видеофиксации на участках, и это делается произвольно по решениям территориальных комиссий. Число участков без видеофиксации растет с каждым годом. Нет единых требований к ведению таблиц суммирования при проведении итогов на многомандатных участках. Санкт-Петербургская комиссия не контролирует соблюдение всех требований избирательного законодательства при рассмотрении жалоб. Вместо этого идут бесконечные отписки. Для каждых выборов Санкт-Петербургская комиссия разрабатывает новые методические рекомендации – много, долго, тщательно, но не контролирует их исполнение. Что можно сделать в сложившейся ситуации? Ну, наблюдатели Петербурга видят все основания для расформирования Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Но это не единственная мера. Необходимо, наконец, исполнить постановление Центральной избирательной комиссии и провести совместный анализ нарушений. Поскольку Санкт-Петербургская комиссия этого не делает, мы просим Центральную избирательную комиссию оказать содействие и направить членов комиссии или сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии для организации совместной работы. Санкт-Петербургская комиссия рекомендовала прекратить полномочия 104 председателей участковых комиссий, но не назвала ни причин, ни даже фамилий. Мы считаем, что нужно обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию опубликовать этот перечень и указать нарушения, на основании которых прекращены полномочия председателей. И считаем необходимым, чтобы по фактам СПБИК обратился в правоохранительные органы. Дальше. Необходимо обязать Санкт-Петербургскую комиссию проводить регулярное обучение резерва и действующих членов ВИКов, ТИКов и ИКМО. Рекомендовать Санкт-Петербургской комиссии перевести КАИБы в районы с наибольшим количеством нарушений. Московский, Фрунзенский, Петроградский, возможно, Адмиралтейский. Мы считаем, что СПБИК необходимо разработать типовой регламент ВИКа и обязать участковые комиссии его принять. Раз без этого регламента участковые комиссии работать не могут. Просим ЦИК разработать методические рекомендации по формату использования таблиц суммирования при подведении итогов выборов в многомандатных округах. С этим у нас были огромные проблемы на прошедших выборах обязать Санкт-Петербургскую комиссию совместно с МВД разработать дорожную карту действий полиции при типовых нарушениях. К примеру, сейчас полиция просто отпускает вбросчиков. У них нет никаких инструкций на эту тему. Весной 2020 года в Санкт-Петербурге пройдут до выборы в законодательное собрание по 21-му избирательному округу. У нас есть серьезные сомнения в том, что Санкт-Петербургская комиссия сможет провести эти выборы в соответствии с законодательством. И несколько слов о новых тиках. Мы целиком поддерживаем предложение Центральной избирательной комиссии о поэтапном формировании 34 новых тиков, а не делать это все разом. Мы предлагаем направить наблюдателей Петербурга в состав конкурсной комиссии по формированию новых ТИКов. Мы предлагаем разместить на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии список кандидатов в ТИКи с указанием субъектов выдвижения и, и наличия или отсутствия государственной и муниципальной службы. И в ближайшее время мы направим в Центральную избирательную комиссию более подробные предложения по совершенствованию деятельности избирательной системы Санкт-Петербурга. Благодарим за внимание. Готовы ответить на вопросы. Да, спасибо, уважаемый Иван Дмитриевич. Присаживайтесь пока сейчас. Мы... Да, если будут вопросы дальше. Пожалуйста, я хотела Арсану Семеновичу Броду предоставить слово, поскольку он тоже там часто бывал, работал. Семенович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность выступить. И то, что ЦИК вместе с общественниками уделяет много внимания ситуации в Санкт-Петербурге, чрезвычайно важно. Совет по правам человека при президенте неоднократно также выступал с беспокойностью по поводу этой ситуации. Подготовлен доклад, куда вошли и материалы самых разных неправительственных организаций. И, конечно... Не должно повториться подобное. Очень много было проблем на старте. Компании, я имею в виду муниципальные выборы, мы прекрасно все эти истории помним, когда члена ЦИК, который приезжает и хочет посетить муниципальную комиссию, просто не пускают на ее территорию. Когда комиссии срывали прием документов, создавали фальшивые очереди и были просто неподотчетны, конечно, ситуация просто перегрета и требует серьезного вмешательства. Мы внимательно следим за подготовленной реформой избирательной системы Санкт-Петербурга. Знаем о том, что Санкт-Петербургская городская комиссия встречалась с уполномоченным по правам человека с неправительственными экспертными организациями. Такая работа, безусловно, должна быть продолжена. Я считаю, что вот та дорожная карта, о которой говорил Виктор Александрович, должна быть публично, должна быть обсуждена и в Совете по правам человека, и в Общественной палате Российской Федерации, Санкт-Петербурга. И именно все этапы реформирования избирательной системы Северной столицы должна проходить открыто и и при участии экспертного сообщества и правозащитных организаций. Вы правильно, Элла Александровна, отметили относительно неотвратимости наказания: мы недавно наблюдали итоги суда в, Красно... в Красноярске, где три члена участковой избирательной комиссии были приговорены. Но это, так сказать, были условные сроки. Понятно, это сотрудники детских садов, там, женщины подневольные, тем не менее, они наружные нарушили закон, эксперты выражали некое, так сказать, недоумение, почему такие мягкие приговоры. В то же время надо понимать, что кто-то же за этими людьми стоит, кто-то давал им команды, кто-то призывал охлабировать интересы определенных, так сказать, политических сил. Поэтому вот, к сожалению, эта подводная часть айсберга она по-прежнему не видна. И мне в СМИ попалась информация о том, что за 18 год только порядка 20 было так сказать, уголовных дел за фальсификации на выборах. Из них большая часть была прекращена, по остальным какие-то незначительные штрафы. эксперты справедливо говорят о том, что суды просто недооценивают общественную опасность подобных нарушений и фальсификаций. Поэтому, конечно, нужно наблюдать и за ходом судов в Санкт-Петербурге по итогам. Эта история тянется, к сожалению, долго. Я должен отметить, что накануне выборов в Санкт-Петербурге был разговор с прокурором города, и я предлагал встречу широкой коалиции общественников, экспертов. Эта встреча была обещана, но, к сожалению, перед выборами не состоялась, и поэтому у нас не было должного контакта с правоохранительными органами. Когда мы обращались с информацией о нарушениях в избирательную комиссию Санкт-Петербурга, а информации было много, буквально каждые пять минут приходило на почту, там, на телефон ну десятки сообщений, давно просто с таким не сталкивался, должен отметить, что где-то вот по оценке наших партнеров Ассоциации юристов, корпуса наблюдателей Санкт-Петербурга, до 30% приходящей информации были просто фейки. Я могу перечислить такие. Значит, примеры. Участок 1047, информация о вбросе. Это был ролик, выпущенный, значит, в Краснодарском крае 2018 года. Информация о том, что лежачему больному в Мариинской больнице не дают проголосовать, не подтвердилась. Участок 14.50 ящик для голосования унесли якобы, не соответствовало действительности и так далее. Даже ролик апреля 2019 года, выпущенный на Украине, был вброшен в это публичное пространство. То есть, несмотря на то, что был серьезный массив реальных нарушений, над которыми нужно работать, разбираться, привлекать к ответственности, был большой массив, откровенно, фейк news, что называется. Поэтому здесь нужно очень детально, точечно подходить. Я отмечу, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия поначалу действительно была не готова к общению с экспертным сообществом. Это проявилось поначалу и на этапе создания дачных участков, когда мы предлагали создать рабочую группу и открыто, гласно обсуждать их местонахождение, обеспечение сохранности бюллетени, общественный контроль. Поначалу к нам не прислушались, но потом, должен сказать, что такое взаимодействие наладилось. Приезжали международные эксперты, представители Нидерландов, Чехии прибалтийских стран, и мы такую встречу проводили и на избирательных участках, и в городской избирательной комиссии. В целом оценка кампании, ее как бы старта была неплохой. Ну и относительно, должен сказать, дальнейшего сотрудничества. Я считаю, что... Городская избирательная комиссия имеет необходимые ресурсы, возможности, кадровые, экспертные для проведения дальнейшей реформы. Конечно, нужно усиливать штат, нужно создавать очень сильный такой правовой отдел управления, который будет работать над жалобами и обращениями. Надо подумать о очень серьезном кадровом обновлении создаваемых территориальных избирательных комиссий, потому что. Проблемы, которые мы наблюдаем в Санкт-Петербурге в течение многих лет, это имеют давнюю историю, они связаны и с весьма сложной политической ситуацией в городе, раздробленностью политических сил, элит, невниманием прежних составов администрации правительства к общественникам, не было должного контакта. Нужно усиливать обязательно. Общественных наблюдателей по линии общественной палаты мы с ними плотно контактировали и были проблемы и по части их подготовленности, по части их реагирования. То есть проблем очень много, и я считаю, что ЦИК должен по-прежнему очень внимательно наблюдать за ситуацией в Санкт-Петербурге, а со своей стороны институты гражданского общества будут продолжать плотно работать с городской избирательной комиссией, оказывать экспертную поддержку и настраивать избирательную систему совместно именно в правовом поле для открытости и э, законности всех процедур. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Семенович. вы подняли очень важную тему. Для нас одна одна из основных проблем. Это проблема, действительно, выявления, наказания заказчиков, организаторов фальсификации. К сожалению, пока э, в основном они уходят в тень, они выкручивают, выламывают руки, вот, как и говорится, сотрудникам детских садов, незащищенным женщинам, которые по многим э, аспектам зависимы, да, и э, потом подставляют их под наказание, а сами остаются в тени. Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах часто добраться до них, но мы э, в любом случае сигналы от нас шли, идут и будут идти. Это одна из ключевых проблем, которую совместными усилиями и с правоохранительными органами, и с наблюдателями надо решать. Э, Николай Иванович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Лан. Александр. Уважаемые коллеги, Ну, на мой взгляд, прозвучало вот уже четыре выступления. Каждый из которых звучит по-своему. Есть много фактов, которые противоречат друг другу. И у меня вот по ходу того, что я слышал, пришло ощущение, что выступать с длинным, подробным докладом и выяснять, кто прав, кто виноват, мне кажется, бессмысленным. Я хочу начать с того, что... В 2016 году, когда Центральная избирательная комиссия в этом составе приступила к своей работе, мы тогда впервые столкнулись с теми проблемами на выборах депутатов Государственной Думы, с которыми сталкивались и сегодня. И нам тогда показалось, что все это носит такой вот случайный характер. Да, сложно, но случайно. А после того, как мы стали анализировать все, что происходило на выборах в Санкт-Петербурге в 2014 году, мы, понимаем, мы стали понимать, что проблема... Не поверхностные, что она системная и глубокая, и теперь мы понимаем, что решить ее какими-то отдельными мазками не удастся. Я не против того, я за то, чтобы каждый, кто нарушил закон в ходе этой избирательной комиссии, компании или тех, был наказан. Но мне кажется, это не должно стать нашей основной задачей на сегодняшний день, хотя это очень важно. Это очень важно, наказать всех, кто виновен. И мне кажется, вот те разговоры, которые были, вот вчера у Ивана Александровна была Любовь Павловна Совершаева, бывший вице-губернатор, сегодня преда по северо-западному федеральному округу. Александр Дмитриевич Беглов уже принимал решение, и мы обмениваемся письмами, о том, в каком направлении можно было бы совершенствовать систему. И мне кажется, из всего этого можно сделать один вывод, что система нуждается не в реформировании, не в перекраске, не в переустройстве, она нуждается в капитальной реконструкции, таким образом, чтобы каждый понял, что войти в новую систему, он может быть только э, тогда, когда к нему нет претензий ни у кого, ни у общества, ни у избирателей, ни у кандидатов. Что, еще раз говорю, вот мы имеем из того, что мы э, видели на входе в эту кампанию? Мы пытались на входе в эту кампанию профилактировать всех, кто будет ее проводить. Я лично с аппаратом встречался отдельно с председателем территориальных избирательных комиссий, все были, с председателем муниципальных избирательных комиссий. Мы им подробнейшим образом напомнили о том, что происходило в 2014 году на выборах в Санкт-Петербурге, на муниципальных и на губернаторских. Что касается муниципальных комиссий, я вправе, на он потребует с них оплату за то, что они использовали весь мой материал, как инструкцию к действию. Все вещи, которые я им показал, что нельзя сделать, они делали еще более успешно, чем в 2014 году. Что касается территориальных комиссий, я так не готов утверждать, потому что если мы с вами возьмем некие такие объективные показатели, а покажите, пожалуйста, слайды ввода протоколов то мы увидим, нет, слайд ввода протоколов, то мы увидим, вот комиссия, вот компания губернаторская, зеленая, и все протоколы были введены в обозначенные нормативными документами Центральной избирательной комиссии, сроки практически там не было проблем никаких. Что касается муниципальных протоколов, вводах их, то вы увидите, что крайний протокол был введен, Через трое суток после завершения кампании. Конечно, это беспредел, с которым мы согласиться не можем. Спасибо. Что касается самой избирательной кампании, когда она началась, те факты, с которыми мы столкнулись, конечно, не могли нас оставить беспристрастными, и естественно, Центральная избирательная комиссия начала в этом принимать активное участие, и все уже выступающие говорили, что члены Центральной избирательной комиссии и аппарат работали в Санкт-Петербурге практически весь этот период, и не по одному человеку. Результат какой? Есть результат или нет? Картина объективная показывает, что есть. Покажите слайд, пожалуйста. Вот результаты 2014 года и 2019 в сравнении, да, самого движения, сколько было в 2014, сколько сейчас, по каждой партии в раскладе, сколько было подано кандидатами документов, сколько было зарегистрировано. Мы видим отличия разительные, мы видим, что ситуация поменялась, но что явилось основанием для того, чтобы она так поменялась. Я скажу, жесткий административный ресурс со стороны, в первую очередь, Центральной избирательной комиссии и тех людей, которые туда выезжали. Жесткие административные действия со стороны председателя ЦИК по обращению в Генпрокуратуру и Следственный комитет. И результат мы видим, а реакции есть. Но являются ли вот эти показатели таким утешением, что ну вообще-то вот все вроде бы там и неплохо, партии участвовали, стало больше кандидатов от оппозиции, в том числе, я правда не знаю, как делить оппозиции с оппозиции, потому что очень часто кандидат от оппозиции становится кандидатом непонятно от какой партии. Ну, например, там вчера телеграммы засыпали информацию по одному кандидату. Да, я уже не понимаю, в какой он партии или она. Что касается, что нам нужно делать, мне кажется, мы все это понимаем. Система избирательных системы избирательная система Санкт-Петербурга, это уникальная система, подобной которой нет ни в одном субъекте Российской Федерации, и мы об этом говорили. Более 100 муниципальных комиссий, всего-навсего 30 территориальных комиссий на такой большой город. Ну и естественно участковые комиссии Которые находятся под влиянием Муниципальных комиссий на муниципальных выборах И попытка влиять на них Территориальные комиссии Когда они проводят выборы Федеральные или выборы Как в данном случае губернатора Такая система Давно общепризнана всеми В том числе и властями Санкт-Петербурга и городской Санкт-Петербургской избирательной комиссии Она ущербна Виктор Александрович не хочу его обидеть, хочу комплимент сказать, наивно полагал, что он встречается с главами муниципальных образований, что с ними можно обо всем поговорить, и что они понимают, законы надо соблюдать. Я ему говорил, конечно, они все это понимают, пока дело не коснется лично их судьбы, лично их кресла и его способности в той жизни, в новые быть востребованным, или лишится работы. Как только эти факторы появляются, все мечты о законе, которые мы хотели бы соблюдать, они забываются. Поэтому, естественно, такую систему нужно подвергнуть жесткой реконструкции. И то, что предложено сегодня по инициативе Центральной избирательной комиссии губернатором региона Александром Митчим Бегловым, то, что поддержано законодательным собранием, дополнительно Санкт-Петербургской избирательной комиссией в 2020 году получает более 200 миллионов рублей на создание. ЦИК нашел возможность создать дополнительно 34 КСАТИК. Осталось дело за малым – подобрать помещение и начать формировать комиссии. И мы не можем не повторить те требования, которые мы говорим. Не может работать в территориальной комиссии тот, к кому и были претензии в прошлой жизни. Не может ни при каких обстоятельствах. И мы это у себя говорим, повторяем. И в том поставлении ЦИК, который мы сегодня можем принять, там это написано черным по белому. Если мы не сделаем этого, то мы с вами повторим то, что делали раньше. Что касается муниципальных комиссий. Я скажу то, что я думаю. Я считаю, что в том виде, в котором они сегодня выродились, они ничего кроме вреда не приносят. Даже те, кто их защищает, за углом мне говорят, ты прав, Николай Иванович. Их надо по-другому, закон надо переписать. Но то, что сегодня происходит в муниципальных комиссиях, эти комиссии созданы конкретным человеком для обеспечения ему конкретно нормальной жизни на выборах. И государство не имеет права по закону в деятельности этих комиссий вмешиваться. Я вам скажу, это какое-то извращение. Как я еще раз, я извиняюсь, я всегда говорю. Не юрист, ничего не понимаю в этом. Но я нутром чувствую, что нельзя самого себя создавать комиссию для своего избрания и кормить ее пять лет, когда она ни в одних других выборах больше не участвует. Конечно, нонсенс, когда еще муниципальная комиссии исполняет полномочий ТИК. Но это вообще безумие. У нас таких комиссий по стране сто, и я об этом уже не раз говорил. Что касается того, что началось в Санкт-Петербурге. Да, пошел процесс, 10 муниципальных комиссий сегодня, по сути дела, прекратили свою жизнь, их полномочия возложены на территориальной избирательной комиссии. Но этот процесс, если мы вообще хотим доказать, что мы стараемся и будем делать то, что надо нам, мы будем делать то, чтобы в 2021 году к выборам в Санкт-Петербурге ни у кого не было претензий, а выборы Санкт-Петербурге в 2021 году непростые. Выборы городского законодательного собрания, выборы депутатов Государственной Думы. Большой город, большой субъект. Одномандатников, если мне не изменяет, только семь. Поэтому память, если не изменяет. Выборы будут сложные, как всегда это бывает в Санкт-Петербурге. И если мы систему к этому времени не выстроим, то все наши стенания, что какой-то УИК на этих выборах не, там, не так написал протокол, не то сделал, они будут бессмысленны и бесполезны, потому что мы опять ввалимся в череду тех же ошибок, которые были и в 2014 году, и в 2016, и в 2019 году. Единственные выборы, которые мы прошли практически без замечаний к УИКам и к ТИКам, это выборы президента в 2018 году. Да, у нас были серьезные разговоры, но это не касалось процедуры подсчета голосования и так далее Санкт-Петербургской городской комиссии. Все остальные выборы каждый пытается выстроить так, чтобы извлечь максимальную выгоду для себя. Мы должны выстроить систему, которая будет работать в рамках закона, выполняя государственную задачу и отражая волю избирателей в первую очередь. Не волю чиновника муниципалитета, а волю избирателей. Поэтому наше время, до июля как максимум, мы должны посвятить тому, что система территориальных комиссий должна быть сформирована, переформатирована и организационно и кадрово перестроена таким образом, чтобы доверие к ней было абсолютным. Напомню, что Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия сформирована 4 июля 2017 года. У нее впереди еще много времени. Пути два. Первый путь, или она реализует все, что написано сегодня в нашем постановлении, или путь второй, о котором мы напоминаем. ЦИК предъявит претензии, что комиссия не способна работать в рамках закона, и она подлежит распуску через суд. Выбор за комиссией Санкт-Петербурга. Или она решает поставленные задачи, о которых все говорят, и сама она подтверждает, что сегодня пока... Комиссия в том формате, в котором она работает, абсолютно точно не выполняет большинство собственных решений, большинство решений, которые избирательная, Центральная избирательная комиссия в своих постановлениях поручает сделать избирательной комиссии. Я вообще по сути оптимизм. С виду, может, у меня такое, такое выражение на лице, что я всегда серьезный. Но это не от того что я на самом деле пессимист. Нет, я внутри сильный оптимист. Вот Владимир Владимирович Горчев подтвердит, что я оптимист. Причем в любых состояниях оптимист. Поэтому я считаю, что постановление, которое мы сегодня подготовили, оно вполне реализуемо, во-первых. Оно очень конкретно и отвечает, по сути дела, на все вопросы, которые были поставлены сегодня в выступлениях, за или против там это нашло отражение. И оно очень жесткое с точки зрения того, что под, позволяет нам его проконтролировать, по сути дела, побуквенно и построчно. И по результатам этого контроля мы обязательно вынесем свой вердикт и свое решение. Нам бы очень хотелось, чтобы мы имели в Санкт-Петербурге образцовую избирательную систему, способную работать так красиво, как красив город Санкт-Петербург. Все приезжают и говорят, красота. И мы хотим приезжать в Питер и говорить, вот так надо работать. Спасибо. Спасибо, Николай Иванович. Красота, как, как прекрасный праздник. Алые паруса, да, Спасибо, уважаемый Николай Иванович, ну, я бы хотела добавить несколько слов. Но для меня ситуация она была не случайной. Я с ней впервые в Санкт Петербурге, с ней впервые столкнулась будучи будущим уполномоченным. И в докладе, поскольку да, большое внимание уделяло выборам, будущего полномочим по правам человека, вот там в докладе очень серьезный раздел был посвящен как раз выборам 2014 года. И как раз буду ставшим председателем ЦИК, мы тут же тщательно проанализировали, подготовили серьезный материал по тому, что происходило, и попытались все-таки профилактически действовать, то есть, бья, как э -э, трубя во всех... <смех> Не знаю, как сказать. Ну, в общем, обращая внимание всех, от кого зависит качество проведения выборов, на то, что чего нельзя делать и чего нельзя повторить. Но, к сожалению, да, что-то нам удалось, Николай Иванович об этом сказал, но э -э, ситуация... В 2019 году подтвердилось, что здесь работать и работать еще. Я, наша стратегическая цель в отношении Санкт-Петербурга ⁇ это, конечно, системное, кардинальное оздоровление всей избирательной системы, всего избирательного процесса, я даже больше скажу. Потому что избирательная система, она и правильные должны внешние быть и вызовы, и внешние сигналы. И внешние. то есть, Избирательные сигналы, избирательную систему должны быть адекватны, а не искривлять, не уродовать и не приводить к разного рода фальсификациям и злоупотреблениям. Это очень важно. Тактика наша вот, в отношении даже сейчас, как действовать, это вообще-то, я бы так сказала, принуждение к действию. Недаром сегодня третье постановление Принимаем. Да, проще всего было э, в Миненко выразить там, недоверие, как мы это сделали раньше. Ну что, одного председателя сменили, второго председателя сменили, третьего вот сейчас бы поменяли. А что толку? Это косметическая мера, которая ничего в результате не изменила и не изменит. И в данном случае... Я, если честно, конечно, по, э, после глубокого анализа того, что происходит, я далеко не уверена, скажу даже так, я даже уверена, что комиссия городсбергов в нынешнем составе, так как э, навряд ли в состоянии возглавить процесс по такому кардинальному, системному, масштабному оздоровлению всей избирательной системы. Сильный должен быть состав, мощный. Но шанс мы даем с вот этим принуждением к действию. И наше постановление сегодняшнее, оно как раз нацелено на это. Чтобы максимально у комиссии есть шанс доказать, что они в состоянии возглавить этот процесс, что они в состоянии сделать то, что необходимо сделать в целом. Такой шанс мы даем. Посмотрим. У комиссии есть три, я бы так сказала, я вижу, три выхода. Максимально отработать, чтобы все были убеждены в том, что да, действительно, комиссия, посмотрите, может действовать. Второй выход сделать все, что могут, максимально сделать, выполнить вот эти сроки, которые мы даем, все, что предписано, и Центральной избирательной комиссии, то, что они видят, и потом написать заявление добровольное об уходе и освободить место для людей которые могут прийти и сделать дальше продолжать работу лучшую третий выход если не произойдет ни того ни другого если мы увидим вот постечение сроков которые указаны в этом постановлении что не справилась комиссия у нас Появляются основания. Я вот хотела бы обратить в вот постановление, Я сейчас просто зачу... что в случае неисполнения решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 7 статьи 75 данного федерального закона, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации может быть расформирована судом. Под пункт Б, пункта 1 статьи 31 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Исключительная мера, по-моему, никогда и никто не пользовался на этом уровне. То есть э, мы можем создать такой прецедент. Не хотелось бы, но мы такую возможность сейчас формируем И пусть это висит как домоклов меч, может быть, а может быть, как стимул. Более ответственной, принципиальной работе, твердой позиции, умением отставить свою позицию во всех высоких кабинетах и делать то, что предписано законом. Я хотела бы зачитать основные, вот, ну, зачитать просто постановляющую часть нашего проекта признать меры предпринятые Санкт-Петербург. Да, вот, да, мы тут отмечаем, что действительно отмечаем в преамбуле, здесь есть, мы отмечаем, что э, серьезная работа и городской избирательной комиссии проделана, определенная мы, расправедливости Рази отмечаем все, что сделала городская избирательная комиссия в плюс. Это в преамбуле есть, и за это надо сказать спасибо. Действительно, в любом случае работа проделана большая городской избирательной комиссии. Но, тем не менее, в целом, мы, по -при... анализируя все, что... По-моему, это у меня новый, что ли? Нет, то же самое, ну да. Я, поскольку здесь черкала я по-своему. Тем не менее, по всей совокупности анализа, который мы провели, мы все-таки... Постановляем признать меры, предпринятые Санкт-Петербургской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября и от 30 октября этого года, неудовлетворительными. неудовлетворительными. Пункт второй. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии повторно проанализировать работу всех нижестоящих избирательных комиссий по исполнению требований законодательства Российской Федерации о выборах в период проведения голосования, почета голосов избирателей и установления итогов голосования на выборах депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Обратив особое внимание на изложенные в жалобах, Обращениях, Возможные случаи нарушений прав граждан и кандидатов, членов избирательных комиссий, в том числе недопущение их на избирательные участки, отказа в ознакомлении с документами, нарушение непрерывности подсчета голосов избирателей при совмещении выборов разных уровней, нарушение порядка голосования вне помещений для голосования. Результаты повторного анализа. Представить Центральную избирательную комиссию в срок до 1 марта 2020 года. Сначала хотели до февраля, но поняли, что ну, это огромный пласт работы, который надо не формально, как это было сделано, а реально сделать. Поскольку я сейчас скажу, у нас здесь в преамбуле есть такой пункт, где мы пишем, что... Э, сейчас я найду его... Да, ну вот что, что выполнение ряда поручений Центральной избирательной комиссии, содержащихся в постановлениях комиссии от 30 октября, осуществлялось Санкт-Петербургской избирательной комиссией формально, на низком уровне, не позволяющим в полной мере учесть и устранить имеющие место нарушения в деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и должностных лиц. Что привело в ряде случаев к нарушению избирательных прав граждан и кандидатов. Поэтому работа большая, поэтому реально мы все-таки вот такой срок назначаем до 1 марта. Третий пункт. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести дополнительную проверку информации о возможных нарушениях закона на выборах депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, изложенной в постановлении Центральной избирательной комиссии о 25 сентября и решениях Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 октября и от 10 октября. И в случае ее подтверждение, использовав в полном объеме свои полномочия Повторю, в полном объеме своей полномочия, указанные в статье 23 и 31 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, принять в отношении соответствующих должностных лиц, территориальных и участковых избирательных комиссий, указанных в вышеназванных актах, там подробно в предыдущих предыдущем все они есть, все там перечисляется необходимые меры реагирования их там вот более сотни ну вот уже там и две сотни надо посмотреть на каком основании то есть сделать эту вот работу неформально тоже огромный объем результаты дополнительной проверки информацию о принятых мерах представить Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в срок до 1 марта 2020 года. А что там законы? Там же вплоть до увольнения, вплоть до э, обращения в суд. Все надо использовать в полной мере. Четвертое. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии в срок до 1 марта 2020 года представить Центральную избирательную комиссию э, информацию о причинах, по которым в Санкт-Петербургской избирательной комиссии не были привлечены к административной ответственности должностные лица избирательных комиссий, в работе которых были отмечены нарушения законодательства о выборах. И работа которых в самой же Санкт-Петербургской избирательной комиссии была признана неудовлетворительной, а также должностные лица избирательных комиссий, которые не исполнили или не своевременно исполнили решения судов. Для этого не надо. Еще раз заправлять куда-то в правоохранительные органы. Здесь в полной мере достаточно возможностей и компетенции самой комиссии. Очевидно. Но вы признали у вас, если вы признали на каком, 16 комиссий, по четырем вы их подали в суд. А что Что, по крайней мере, остальные 12, работы которых признаны неудовлетворительными. Дальше что? Тем более, когда решения не исполнялись, когда просто... Не исполнялись решения судов. Ну что еще надо? Какие еще нужны там сигналы от правоохранительных органов? Все ваша компетенции. Пятый пункт. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести анализ... Оснований повторного ввода в государственную автоматизированную систему Российской Федерации выборы данных протоколов об итогах голосования на избирательных участках. Здесь их перечисляется, я их не буду перечислять. Их увидите сейчас постановление вывесим, все увидите, какие участки. И в случае отсутствия законных оснований принять соответствующие меры. Вот для такого ввода повторного. Тоже о результатах анализа и принятых мерах, подчеркиваю, принятых мерок, проинформировать Центральную избирательную комиссию в срок до 1 февраля. А здесь не нужен вам Мар, то есть целый месяц. Здесь быстро можно сделать. Шестой пункт. В связи с очевидными упущениями в работе по обучению членов территориальных, муниципальных и участковых избирательных комиссий, поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести служебную проверку в отношении лиц, ответственных за обучение и подготовку членов избирательных комиссий, дать оценку работе указанных лиц и принять к ним соответствующие меры организационно-кадрового характера. О результатах служебной проверки, оценки и принятых мерах проинформировать Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в срок до 1 февраля. Здесь тоже не требуется больших временных затрат. Пункт 7. Санкт-Петербургской избирательной комиссии в срок до 1 февраля 2020 года представить Центральную избирательную комиссию Информацию о причинах, по которым комиссия не воспользовалась предусмотренным статьей 31 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации правом на обращение в Санкт-Петербургский городской суд. С административными исковыми заявлениями о расформировании избирательных комиссий муниципальных образований, не исполнивших судебные решения, и кого черная речка, и решением в суде Санкт-Петербургской избирательной комиссии приняты в соответствии с пунктом 7, 75 статьи 75 Федерального закона о выборах. Это что там понятно, то есть. ИКМО, Георгиевский, Ржевка, черная речка, как я уже сказала. Пункт 8. Санкт-Петербургской избирательной комиссии представить срок до 1 марта в Центральную избирательную комиссию информацию о членах избирательных комиссий Санкт-Петербурга разного уровня, освобожденных, если таковы и есть, от занимаемых должностей, либо привлеченных в дисциплинарной или иной ответственности с указанием причин сам Ц.М. об этом говорил, причин, явившихся основанием для принятия данных мер. Тут тоже мы не должны в компаниищину играть, надо четко наказывать тех, кто действительно виновен, есть основания, ни в коем случае под одну гребенку <смех> не выплеснуть да, с водой ребенка, наказать тех, кто мало причастен к нарушениям, и а, вывести из-под удара тех, кто за этого заслужил. Это серьезно, тщательно должна быть и очень такая э, корректная работа. Ну и все там. Направить постановление настоящее постановление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, губернатору Санкт-Петербурга и в законодательное собрание. Я хочу подчеркнуть, что в любом случае, поскольку половину комиссии у нас предлагает и формирует. Исполнительная власть в лице губернатора, вторую половину законодательная власть в лице губернатора. Это не только касается наших действий, Центра Сберкома и городской комиссии. Да ничего мы не сделаем, если не будет соответствующей принципиальной позиции и как со стороны губернатора, так и со стороны законодательного собрания, в первую очередь в, его, в лице его руководства. И тут есть большой вопрос, но я сегодня об этом говорить не буду. Но вопрос остался. Мы попытаемся на него получать ответы. Вот я так выдержку сделала. Сейчас вы ознакомитесь. Коллеги, есть ли какие-то замечания, предложения? Тут, правда, вот мне, Майя Владимировна, вложилась еще, кто-то хотел выступить, но я тут не заявлялся, только появился Имеет смысл еще выступать? Достаточно пока просто... Да, пожалуйста, моя Владимировна. У меня редакционное уточнение к второму да. пункту, да. чтобы было понятно, каких комиссий, так скажем, нижестоящих, не да. сказано, избирательных комиссий муниципальных образований, участковых комиссий уточнить. Да, уберите слово нижестоящих, потому что они корректны, да, там, чтобы было... Мне просто расшифровать, что они разные, да, участковые да, и муниципальные. Пожалуйста, поправьте это все, коллеги. Если желание, есть предложение по, по проекту. Могу я поставить на И поступило предложение принять. Могу я поставить на голосование? Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Вот сегодня у нас все члены цик присутствуют, да, фактически, да. Э, все за. Я вас благодарю, коллеги, за большую работу. Виктор Александрович, это вам вот тоже маршрутная карта. Я называю ее принуждение к действию. Значит, вы настроены, а мы вас еще и подтолкнем этим. Я благодарю всех. Присутствующих. Благодарю за... И я надеюсь, что мы продолжим эту совместную работу. Неформально. Виктор Александрович, неформально. Работайте. у них Я хочу поблагодарить за очень предметные выступления, конкретные предметное выступление. Большое вам спасибо. И давайте будем дальше работать. Наша общая задача. Всего доброго.